Владимир Жириновский. Этот человек был без преувеличения самой эпатажной и скандальной фигурой в российской политике. Вы все легли под Брежнева, под Горбачева, под Венчина, под Путина. Завтра въеду в Кремль, все будете лежать, я буду о вас плевать и вытирать ноги. Позор вам! Позор, все. позор! Все. Многие называли его клоуном, другие называли его выдающимся провидцем, третье – подонкам или заблюдам Кремля. Там же другое название государства, другое название вашей должности. Верховный правитель. Не хотите император, давайте верховный правитель. Боже, царя храни. Его можно любить или ненавидеть, но равнодушным к нему остаться практически невозможно. Когда мир подойдет к последней черте, когда опасность, вот, вот, война начнется. То они втроем должны завыть поволчьи, троем. Угу. Джо, Си и наш президент. Показываю как. Этот человек ушел из жизни в апреле этого года, 2022 Ну и на первый взгляд, казалось бы, все просто. По официальным данным он умер от коронавируса. И вот, 6 апреля 2022 года, как утверждается, после продолжительной борьбы с коронавирусом Владимир Вольфович скончался. Но это только на первый взгляд. На самом же деле у меня есть... Достаточно достоверная инсайдерская информация о том, что Жириновского убили. Более того, перед смертью его пытали. Владимир Вольфович ему сказал, что его так пытают и убивают. Что это не коронавирус, а расчетливое убийство с предварительными пытками. В этом видео я представлю вам шокирующую информацию, основанную как на показаниях сына Жириновского, внебрачного сына, так, как я уже и сказал, на основании моей эксклюзивной информации. Так, внебрачный сын Жириновского говорил на поминках, что отец умолял отключить его от системы жизнеобеспечения и предать земле, потому что устал от адских допросов. То, что вы увидите в этом видео, вам никогда не покажут по телевизору. Поэтому обязательно смотрите данный видеоролик Внимательно, до самого конца, ведь в конце вас ждет самая шокирующая информация. Делитесь ссылками на это видео с друзьями, подписывайтесь на этот канал, жмите колокол, чтобы ничего не пропускать в будущем и поддерживать это видео как можно большим количеством лайков. Также пишите комментарии под ним после его просмотра и обязательно подписывайтесь на другие мои крайне важные и полезные ресурсы. Ссылки на них как в описании к этому видео, так и в первом закрепленном комментарии. Особенно прошу обратить ваше внимание на мой телеграм-канал, это новостной канал, куда вам рекомендую пройти и подписаться, и канал в Бастионе. Там я публикую зачастую информацию, которую нельзя публиковать на ютубе, а также там ролики, публикуемые на ютубе, появляются в первую очередь, еще до публикации, соответственно, на ютубе. Так что тоже проходите и подписывайтесь. Устраивайтесь поудобнее. И я начинаю. Поехали. Меня убивают Владимир Жириновский считал, что умирает вовсе не от коронавируса Владимир Жириновский останется в памяти людей как один из самых ярких политиков современности и в то же время как артист и клоун всячески потворствующий всем преступлениям Кремля Извините, а ваше высокоточное вооружение и вот то, что мы наплодили, наделали всяких бомб, ракеты и прочее, они на чьи головы упадут, на голову тех же самых украинских детей, матерей? Вы будете говорить, что они не погибнут? Вы будете говорить, что война происходит только между военными, да? И что не будет никаких, Нет, а, никакого ущерба мирному населению? Конечно, разрушения будут, но не на нашей территории. Все разрушения будут на территории противника он часто появлялся в различных шоу не боялся резко высказывать свою позицию зачастую с поразительной точностью предсказывал грядущее событие конфликтовал на политической арене с известными людьми и ничего ему за это не было И вот, 6 апреля 2022 года, как утверждается, после продолжительной борьбы с коронавирусом, Владимир Вольфович скончался. Политик был женат единожды на кандидате биологических наук Галине Лебедевой, от которой воспитывал единственного законно рожденного сына, наследника Игоря Лебедева. Еще двое детей родились вне брака – Олег Газдаров, позже стал Эйдельштейн, и Анастасия Петрова после замужества Боцан-Харченко. Известно, что Игорь не появился ни во время болезни своего отца, а тот лежал в клинике около полутора месяцев не даже на похоронах. Он лишь прислал венок с говорящей лентой. Зато рядом находились внебрачные дети. Старший Олег Эйдельштейн недавно даже появился в шоу у Малахова под громким названием «Исповедь детей Жириновского», чтобы рассказать всю правду о последних днях жизни своего отца. По словам Олега, хоть он и рожден был вне брака, внимание от отца получал в нужном количестве. Правда, тот воспитывал наследника в строгости и лишних денег не давал. И все же общался, обеспечивал, проводил время с ребенком. Когда Жириновский слег, Олегу никто не позвонил и ничего не рассказал. О том, что отца забрали в больницу, он узнал из СМИ. Олег бросил все свои дела и помчался в ЦКБ, после чего регулярно навещал Жириновского и как мог облегчал страдания папы. Правда, тот сдался практически сразу и уже даже не пытался бороться за жизнь. Когда сын обещал ему, что скоро заберет его отсюда, тот только молчал и показывал пальцем вниз, мол, в землю мне уже пора. «Видимо, изначально как-то сдался. К сожалению, спасти не смогли», – с горечью говорит Олег. Однажды случился переломный момент, когда родные Владимира Вольфовича понадеялись на чудо, ведь в конце февраля политику стало значительно лучше. Правда, такое состояние продлилось недолго. Через несколько дней все ухудшилось». За последние 2-3 недели жизни произошло резкое ухудшение состояния здоровья. Жириновского даже пытались отправить на лечение за границу. Но тот только махал рукой и говорил, что лечиться будет только в России. Также Олег поведал, на первый взгляд, практически нереальную историю. По его словам, Владимир Вольфович ему сказал, что его так пытают и убивают, что это не коронавирус, а расчетливое убийство с предварительными пытками, цель которых выудить некую секретную информацию. В эту версию никто не поверил, ведь врачи якобы бросили все силы, чтобы помочь Жириновскому выкарабкаться, а лекарства ему привозили даже из-за границы, но ничего не помогло. «По сорок шприсов в день вкалывали, легких очень быстро не стало», — вспоминает сын ужасы последних дней отца. «Последние два дня перед смертью у него начали темнеть ноги, и я понял, что ткань начала отмирать. С ног начинается, а сердце билось до последнего, в час остановилось», — сказал внебрачный сын Жириновского. К слову, политик всегда яро выступал за прививки от коронавируса и призывал их ставить. Сам он, по его словам, поставил 7 или 8 вакцин и считал, что полностью защищен от страшного заболевания. Но, как оказалось, поставленные прививки не помогли. Владимир Вольфович был похоронен с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище. Перед этим с ним попрощались в колонном зале Дома Союзов. На траурной церемонии присутствовали Владимир Путин, Вячеслав Володин, Сергей Шойгу и многие другие политики и известные люди. Двойной агент России и США – Жириновский долго уберегал себя от судьбы Кобзона из-за того, что много знал. В каком внутреннем экране вы видите будущее планеты? Потому что анализировать надо, слушать надо. Покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский еще с конца 80-х годов по слухам попал в поле зрения КГБ и западных спецслужб. Владимир Вольфович Жириновский личность неординарная и весьма противоречивая. Противники лидера ЛДПР зачастую ставили ему в вину излишнюю эксцентричность и болтливость. Убирайтесь вон! Бандиты и воры! Совестная сидишь здесь, фигуристка! Меня боится весь мир, вы об этом знаете? Ненавижу вас! Однако те, кто знали политика давно, скажут, Жириновский знал, когда и о чем можно говорить. Сейчас все чаще обсуждаются предсказания либерал-демократа 10 двадцатилетней 20-летней и 30-летней давности. Еще в 2004 году Жириновский сказал, что следующим президентом США станет чернокожий. Как мы знаем, после Джорджа Буша-младшего, который в том году только вступил на второй срок, президентом стал Барак Обама. Будущий президент это негр, мусульманин. Одноногие и В 2018 году прошли выборы президента России, на которых победил... барабанный дробь... Да, Путин. Как мы с вами знаем, в прошлом году внесли поправки в Конституцию, которые фактически позволяют Путину быть президентом бесконечно. Раньше по той же Конституции он не мог столько избираться. Дай вам Бог здоровья. И вот посмотрите, что еще в 2018 году об этом сказал Жириновский. То ли он смог проанализировать ситуацию, то ли слил нам всем инсайт. Выборов больше не будет, это были последние выборы президента. И надоело потасовку делать. На шоу Соловьева Жириновский заранее очень уверенно обвинил Единую Россию в том, что в скором времени они повысят пенсионный возраст. Прямо там ему ответили, что нет, что нельзя этого делать, что это ударит по молодежи, по пенсионерам. Но Жириновский настоял на своем. Пенсионный возраст повысили, а знал ли он это заранее или просчитал? Опять загадка. Вы, Единая Россия, с 1 мая повысите возраст. Чего обманывать весь народ? Так, Путин не сказал, не что так, как раз этого нет. Изучать повысить Путин сказал по-другому. А, Вопрос был а вопрос о сегодня Госдума в третьем окончательном чтении приняла закон об изменениях в пенсионной системе. Жириновский в числе прочего предвидел войну в Украине, а также споры за Крым. И только в ЛДПР вклад. Здесь никто не примажется. Посмотрите мои выступления в декабре и в ноябре на различных политических массовках, тусовках. Я это и говорил. Но своим языком. Как надо с ними разговаривать? Что нужно от них требовать? Не надо бряцать оружием. Надо сказать, давайте выполнять. Отказывайтесь, тогда мы можем принять другую программу. А какую вы почувствуете? 4 часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 22 год был бы годом мирным, но я люблю правду. Все это может быть следствием прозорливости политика, но, вполне возможно, лидер ЛДПР просто очень много знал. Не случайно в 90-е годы, а также в начале 2000-х, Жириновский был своего рода теневым дипломатом, РФ в Ираке, Ливии, Югославии и прочих потенциально дружественных стран России. Вероятно, в Москве доверяли политику и видели в нем своего человека. Лидер ЛДПР не раз попадал в скандальные ситуации, в том числе и с криминальным подтекстом, но уголовное преследование в отношении его не велось ни разу. Может быть, все потому, что Жириновский хорошо выполнял свою работу за рубежом. Но являлся ли при этом Владимир Вольфович действительно преданным Кремлю и России человеком? К примеру, сложно объяснить, почему Жириновский при всей его антизападной политике так и не попал под санкции США. Тот же Иосиф Кобзон, который никогда ничего угрожающего в адрес штатов не говорил, заслужил пожизненный запрет на американскую визу а вместе с ним и вся его семья. Есть мнение, что в США Кобзон мог бы преуспеть в лечении рака, который его в итоге погубил. Сам Иосиф Давыдович даже предлагал предстать перед американским правосудием ради американской визы, но не получил возможности обелить свое имя. Жириновский уберег себя от судьбы Кобзона. Его дети спокойно отдыхают в Майами, а сам он хвастал, что Штаты нормально к нему относятся. И это при том, что лидер ЛДПР в свое время наговорил Бушу и Обаме, угрожал уничтожить США, был другом Саддама Хусейна и подозревался в торговле оружием боснийским боевикам. Возможно, американские власти, как и российские, не трогали Жириновского из-за того, что он много знал и работал на тех и других. Вы сами отдали нам Крым. Если бы не было у вас обоих оранжевых революций, Правильно. никогда бы не Крым. был бы тишина на Донбассе. Тишина была. За русский народ, за Россию, за новую силу, за ЛДПР. А за Ужилин! Сложить полномочия. Надо фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда. Пусть весь мир узнает, что это за бардак в стране. Вам конституция нужна? Мы вам дали конституцию. А вы нам наручники на руки одеваете. Бессовестные. Сидите в высоких кабинетах и как пристали начинаете действовать. Внимание спецслужб, в том числе западных, будущий лидер ЛДПР привлек к себе еще в конце 1980-х годов. Как писала The Washington Post, ссылаясь на собственные источники, Жириновский все годы, хоть и недолго, но состоял в руководстве Центра Шалом, объединяющего еврейскую диаспору в СССР. Подобные организации финансировались из Запада, поскольку в Союзе еще действовала так называемая антисионистская кампания. В стороне не стояла и ЦРУ, которая как раз потирала руки в предвкушении развала СССР. Однако все та же The Washington Post здесь цитирует слова журналистки Евгении Альбац, заявившей что авторитетные источники знали ей агента КГБ Жириновского. Центр Шалом, в котором якобы состоял политик, по ее версии, был создан советской контрразведкой для борьбы с сионизмом изнутри. Но чей же тогда Жириновский был агент на самом деле – ЦРУ или КГБ, может быть и тех и других, а может и вовсе не чей? Но как тогда объяснить, что лидер ЛДПР со всей его скандальностью, угрозами и нетерпимостью был неприкасаем как в России, так и в США? Двойной агент в подобной ситуации вполне мог бы одинаково свободно чувствовать себя в двух лагерях. Сам же Жириновский, к слову, не раз опровергал свою работу на какие-либо спецслужбы, в том числе советские и американские. Хотя объяснить, почему США так и не ввели против него санкции, лидер ЛДПР тоже не смог. Вы вы что делаете, Россия? Вас же проклянет весь народ наш! Все вас проклянут! И вы будете бояться сказать, что вы из этой партии! И потом пишите фальшивые протоколы, что все выборы все признали. Никто не признал никакого выбора. Позор вам, Единой России, и всей вашей власти. Президент был Путин. И за эти 13 лет вывезены сотни тысяч женщин русских на панель стоят в Европе. Вот результат деятельности Путина. Мы везде на последнем месте. Вы можете понять? Везде. Везде в самом конце. Русь. И везде на первом месте самоубийство. Преступность, коррупция, люди уезжают, деньги все уходят за рубеж. Не смей стрелять по Багдаду. Лучше вместе под Белиси, Баку, другие города. Мы найдем цели на этой земле. И вы, и Рогозин, вся ваша фракция — авантюристы. Мужчины, мужчины. Подождите, стоп, стоп. Подождите, я Ответы как свинья сидит, потому что деньги, деньги дают ему. Возможно, разобраться в этом и многом другом нам поможет инсайдерская информация из надежного источника, которая недавно попала ко мне в руки. Напомню, Жириновский умирал долго и мучительно, 76 дней. Это также подтвердил его внебрачный сын. Это тот сын и присутствовал на похоронах и поминках. А Игорь Лебедев, всем известный законный сын от Галины Лебедевой, так и остался пребывать в Дубае, где он скрывается уже долгое время. Как я уже говорил в начале, на похороны он не прибыл, как его мать. Это были государственные похороны, а не семейные. Источники утверждают, что Игорю Лебедеву, законно рожденному сыну Жириновского, разрешили вывести из российских банков средства, которых у Жириновского было, ну, очень много. То есть часть средств Лебедеву на безбедную жизнь откинули. Сиди и не высовывайся, как говорится. Жириновский был частью огромного глобального проекта ЦРУ. Запасной вариант для такого вот, как сегодня в России случая. И зная об этом, его заранее устранили с арены, чтобы не было соблазна занять им место Путина, который по надежным данным также является агентом западных спецслужб. Мои источники, проработавшие с Жириновским много лет и не только в Госдуме, но и в Комитете защиты мира, вспоминают, каким он был скромным и незаметным, и совершенно не оратором, когда его нашли в глухой провинции и вытащили в Москву. Перемена случилась, когда его взяли в серьезную разработку спецслужбы. Он прошел специальную подготовку, его научили ораторскому мастерству, даже перестарались. Первые годы после этой подготовки он говорил не останавливаясь. И пусть на назидание всем народам Советского Союза погибнет Грузия и Армения. Она погибнет в течение года, не будет этих двух республик. Мне очень это жалко. Но это произойдет, потому что они находятся в том регионе, где они не смогут быть самостоятельными. Украина войдет в НАТО. И, у... и натовские войска будут стоять под Курском и Смоленском. В этом виноваты вы, кто сегодня голосовал. В этом пусть у вас отсохнут руки 243. Предатель России! только Украина, ведь все, что вот а Южная Украина и Восточный Адесса, Харьков, Дневропетровск, Херсон, Николаев, это Россия. Новороссия, Малороссия. Такой вот недоделанный киборг. Потом ему несколько подкрутили вентиль. Откуда Жириновский все знал и неоднократно предрекал события международного значения? А оттуда, что он был в центре разработки? Про предстоящую войну с Украиной он знал раньше штатных разведчиков и агентуры ФСБ. И часто проговаривался на эту тему. Это исторический момент, когда мы должны выиграть у Запада и окончательно выиграть. Если мы будем добиваться, что Украина в НАТО не войдет, это ничего не даст. Войдет, не войдет, а базы там будут, диверсанты будут и киберпреступления э, будут. Надо кардинально решить вопрос. Вот впервые прозвучало, что, возможно, будут приняты меры, если не будут выполнены те пункты, которые были обозначены. Я бы еще больше сделал бы более радикальными пункты. Например, НАТО не вернуться к позиции 97 -го года, а потребовать распуска полностью. НАТО, как военно-политический блок. Его не должно быть. Не просто отодвинуть войска от западных границ, так сказать, вот, э, России там, или Белоруссии. Ну вот, отодвинули, снова придвинут. Полностью убрать все иностранные войска с любой европейской страны. Все иностранные армии должны быть находиться на национальной территории. Ядерное оружие, кроме России, все должно быть уничтожено на европейском континенте. Включая французское и британская, и американская на базах в Германии, в Италии, в Турции. Все санкции должны быть отменены. Все разом, а не так, там, по кусочку будут они отменять. И значит, у России должны быть западные границы такие же, какие были у Советского Союза на 1 января 90 -го года. Кстати, слишком длинный язык стал одной из главных причин его убийства. Ведь чтобы быть в курсе событий, достаточно было просто прислушиваться к словам Жириновского. Его жизнь, открытая, думская, телевизионная, это была жизнь для плебса, выставленная на показ. А была и другая жизнь.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 В свое время Жириновский окончил ИСАА, выучил турецкий, отправился в Турцию, но там его подвела любовь к гомосексуализму. Довольно скоро его со скандалом отозвали на родину. Но любовные связи помогли ему устроиться на юрфак и закончить его. Далее начались скандалы с его адвокатскими делами. Брал за свои услуги не по чину отбивал богатых и перспективных клиентов. Короче, погнали его в шею, пришлось ему устроиться в издательство Мир юрконсультантом, где он проработал 8 лет. В издательстве вел себя относительно скромно, но у него вне издательства была своя тусовка, где он дружески и любовно общался с будущими перестройщиками, был любим но полностью в свои не выбился. По этой причине Жириновский знал и унес в могилу ту информацию, которая была секретной для подавляющего большинства работников КГБ. Первые его перестроечные усилия были в виде попытки стать директором издательства «Мир» через выборы директора. Обещал золотые горы сотрудникам, ссылался на личное знакомство с Артемом Тарасовым, тогда первым официальным миллионером. К его счастью, народ проголосовал против, но он набрался опыта работы с электоратом и ушел в политику, во многом благодаря генералу КГБ в отставке, возглавлявшему тогда отдел кадров издательства «Мир». В издательстве «Мир» он набрал первых друзей-активистов среди таких же евреев-полукровок, как и он сам. Например, долгое время его правой рукой был Жириновский, который тоже работал в издательстве. От относительно антисемитизма Жириновского можно сказать, что это слухи его противников. Да, он обиделся на евреев, которые поддержали на выборах Курганова, а не его. Но это просто разборки внутри коллектива. Жириновский развил бешеную активность, ездил по различным митингам, говорил кратко и энергично, вписался в патриотическо-антикоммунистический проект. Его успешность заставила Кремля волноваться, даже тайно обсуждали вариант объявить сумасшедшим и посадить в психушку. Потихоньку он смирился с невозможностью стать президентом и стал все больше занимать место «шута», имеющего право сказать правду в виде шутки. Надо понимать, что перестроечный кружок имеет доступ к информации, которая недоступна спецслужбам или доступна задним числом. Например, Жириновский знал, что Горбачев уйдет со сцены можно будет претендовать на выборах на место президента. Это ныне легко прочитывается по его активности в борьбе за избирателя еще при Горбачеве. Естественно, он знал кто, с кем, когда и не только в смысле секса. Превращение его из врага в почетного шута и неофициального друга высшей тусовки произошло еще во времена Ельцина. Где-то в 95-м евреи в СМИ стали говорить, что к Жириновскому надо относиться лучше. Он отнюдь не антисемит и не враг. Это был сигнал, понятный большинству евреев и даже русским. Ясно, что с учетом его связей он знал очень много и мог влиять на развитие событий. Сегодня самый исторический момент, понимаете? Нельзя решение принимать вот так, на заседании Госдумы, там где-то в Совете Федерации. Эти решения примет один-два человека. Может быть, даже один примет. Как по Крыму, один принял. Остальные колебались, боялись, так сказать. Имея за плечами мощную армию, даже по Крыму боялись совершить эту военную операцию. Поэтому, если этот шанс не будет упущен, то мы станем... Действительно мощным государством. Это слово великое уже измордовали, все великие. Уже Трамп снял лозунг, сделаем Америку великой. Спасем Америку. Вот правильно Трамп. Только не удастся тебе спасти Америку, ибо выборов в 2024 году в Америке не будет. Потому что Америки не будет. Значит и выборов не будет. Пусть в гольф играет. Поэтому блестящие возможности есть. Я бы посоветовал комитету по обороне и комитету по международным делам чаще заседать, чаще встречаться по своей линии с кем-либо. И нам готовыми действительно сплотиться хотя бы на месяц-два, пока будут особенно горячие события, чтобы за спиной у высшего руководства страны он знал, что это парламент, который един, в желании... Окончательно решить проблему враждебного окружения и оскорблений и угроз со стороны Запада. То есть мы должны выиграть вот этот наш последний решительный бой весна 2022 года. Пусть это будет в апреле, в мае, но в этом году это можно сделать. Мы победим. Только тогда решим все экономические проблемы. Тогда все деньги сдадут сюда. Все деньги вернем с офшоров. Денег немерено будет. И на оборону больше не будет столько денег. За победу России в новой войне! В том числе и по этой причине его решили убрать. Жириновский был человек заводной. Мог бы активно агитировать за полную победу над Украиной. А это глобалистам сейчас невыгодно. Также ясно, что он мог ненароком перейти дорогу Мединскому, Лаврову, Пескову и еще многим. Представьте себе человека, который общается с очень многими людьми, давно знает реальную политическую кухню. Сегодня сказал одно, завтра другое. А западным спецслужбам, завербовавшим Жириновского еще в 80-х, сейчас уже было нужно нечто иное жесткая организация с четкими подпольными явками, лидеры-подчиненные и так далее. Вместо этого Жириновский, пребывая в прошлом году в Нью-Йорке, провел встречу, где ему сказали, что РФ заставят воевать с Украиной. За окном было лето 2001 года, обсуждали ситуацию в кафе на Брайтоне.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 Иначе они нам заткнут рот и будут истреблять русских спирал в Донбассе, а потом в Западной России. Поэтому давайте в этом плане поддержим новые направления во внешней политике России. Поэтому в СРУ решили от него отказаться и дали российским спецслужбам добро делать с ним то, что они захотят. И они, по приказу Патрушева, решили сначала выпытать из него все то, что он мог знать от западных спецслужб из того, что неизвестно агенту Путину, а затем умертвить его. Конечно, в лице Жириновского Кремль лишился человека с огромным опытом и не просто закулисной секретной информацией способного много понять и предвидеть, исходя из логики закулисной борьбы наверху. Он был носителем исторического опыта, прожил в политике больше полувека, сперва был наблюдателем, когда подался в юристы, стал общаться с будущими перестройщиками, включая Артема Тарасова, потом стал активным участником. И помимо инсайдерской информации, у него был свой особый нюх на события. Теперь этого нет. Поэтому Кремль уже очень многое о себе не узнает. Поскольку очень важно смотреть на события не только изнутри системы, но и одновременно извне, со стороны. Спецслужбам такое недоступно в силу их служебного положения. Итак, а теперь я постараюсь разобрать по порядку все сказанное. Ну, в общем-то, начнем с того, что Жириновский по удивительному стечению обстоятельств заболел коронавирусом после своей знаменитой речи, после своего последнего выступления в Госдуме, где он, ну, собственно, практически в открытую сказал о том, что... Вот, вот начнется война России с Украиной, вернее российское вторжение в Украину и назвал даже практически точно дату этого вторжения, он говорил о 22 февраля 2022 года, ну и время, естественно, он тоже назвал это «4 утра». После этого он резко заболел коронавирусом, долго с этим коронавирусом, как сообщается, боролся в больнице, ну а потом умер. Что еще больше наводит, на мой взгляд, здравомыслящих людей и должно наводить на мысли о том, что эта ситуация максимально странная, так это заявление Жириновского о том, что он там, практически в течение полугода сделал себе 8 вакцин от коронавируса. То есть 8 прививок сделал вакцины от коронавируса «Спутник Ви». По его словам, так часто он ревакцинировался, потому что у него достаточно ослабленный иммунитет. И когда э, по анализам, которые он периодически сдавал, он видел, что его иммунный ответ падает, иммунный ответ организма, он делал очередную прививку от коронавируса, чтобы не заболеть этим самым коронавирусом. Я не увлекаюсь. Но если уменьшаются антитела, организм оказывается безоружным, и он может снова заболеть. Поэтому из двух зол мы выбираем меньше. Вот я сделал 8 уколов и не заболел. А если сделал бы четыре, то, возможно, меня бы где-то прихватило. Но и врачом быть не надо, чтобы понять, что ни один медик э, не пойдет на то, чтобы вакцинировать человека, какой бы то ни было прививкой. 8 раз в течение полугода. Ну, потому что э, это может повлечь за собой достаточно серьезное осложнение. Повторюсь, э, эта информация элементарная, открытая. Тут врачом быть не надо, чтобы это понимать. Поэтому я склоняюсь к версии, что это, скорее всего, был просто пиар вакцины от коронавируса. Пиар, который был сделан с целью рекламы прививок для того, чтобы люди как можно больше и чаще вакцинировались, чтобы как можно большее количество людей вакцинировались от коронавируса, как раз в то время, когда пики этого самого заболевания били все рекорды в России. А сейчас поговорим о том, что вероятнее всего было на самом деле. А на самом деле, на самом деле у Жириновского был длинный язык, который стал крайне невыгоден, как российским властям, так и тем глобалистическим структурам, которые за ними стоят. Ведь вообще, если сделать такой вывод и итог подвести по данному материалу, который представил вам в данном видео, то можно найти четыре причины возможных по которым могли убрать Жириновского. Первое, это изначально он готовился как запасной президент, но потом стал ненужной угрозой. Тут многие засмеются, какой президент, он же был просто клоун. Ну слушайте... Э -э Посмотрите на Украину. Ничего не имею против Зеленского, но там человек реально был актером, комедийным, можно сказать, да, и стал президентом. Поэтому то, что он был клоун, это никак не отменяет того, что он мог изначально, во всяком случае, рассматриваться как запасной возможный президент вместо Путина. Вторая причина. Был слишком длинный язык, как я сказал, и стал часто ненароком проговариваться о секретной информации. И третья причина. Это слишком много знал, благодаря чему мог серьезно влиять на политическую ситуацию в стране, в своих интересах. Ну и четвертая причина это то, что мог многим, опять же, перейти дорогу, как и говорилось в моем материале, из-за чего, опять же, стал еще большей угрозой. Вот. Есть некоторые версии о том, что он был гомосексуалистом и его Убрал его любовник, то есть подсыпал ему яд, да, приревновавший любовник, об этом говорит так называемый э, доктор э, Соловей, вот отрывок, изворяющий внимание на экраны. В докладе Путина написано, что его травили солями талия, те медицинские препараты, которые он принимал, ну это все как в романе Агаты Кристи. помните, белая да? а, Это один из его любовников, один из приревновавших его любовников. Мы решили эту историю просто не придавать гласности, не выносить. Так что дело совсем не в тех прививках, которые он принял. Он достаточно спокойно переносил, а омикрон штам, ничего страшного с ним не происходило. Ну, сказали, и лечат его, его сейчас препаратами, которые выводят талии из организма. Именно так. Поэтому доступ к нему закрыт. Но опять же, я в это не верю, не насчет того, что он был гомосексуалистом, вполне реально, а вот насчет того, что там любовник ему яд какой-то подсыпал. И на основании всего данного материала я больше склоняюсь к той версии, что как раз-таки именно из-за того, что он в силу своего возраста, опять же, уже не особо стал отличать, как раньше, ситуации, в которых можно говорить о тех или иных вещах и событиях, и в которых об этом говорить нельзя. А. В том положении, в котором Россия находится сейчас и в которую ее планировали завести уже достаточно давно, а конкретно это положение катастрофическое, это развал российского государства, который идет непосредственно, я больше чем уверен, от самой верхушки России, а конкретно 99% можно дать тому, что это идет все от Путина, потому что он является верховным главнокомандующим и я неоднократно на своем канале предоставляла вам определенные факты, которые говорят о том, что именно Путин, в первую очередь, возможно, не только он, но в первую очередь он является тем самым агентом глобалистических структур, которые хотят разрушить Россию как государство в своих интересах. И вот эта самая война в Украине наглядно это показывает. Так вот, в этих условиях, когда идет развал России, Жириновский, мог бы быть против этого и, соответственно, совершенно открыто высказывал бы это в средствах массовой информации различных, как зависимых, так и независимых. Власть это понимала, это могло понести для власти и для всей этой затеи по развалу России серьезную угрозу. Ну, По-моему, это, помимо остальных возможных причин, самая главная причина – по которой могли устранить Жириновского. То, что его пытали, это тоже, на мой взгляд, вполне возможно, если особенно учесть, что он был также агентом, двойным агентом, то есть работал как на КГБ, так и на ЦРУ. Ты вот что послушай, Владимир Жириновский, лидер российских социал-демократов, выведен на политическую арену самой злобной силой 20 века. Барни? ЦРУ. Поэтому, конечно, его могли и пытать, чтобы выпытать какую-то э, до этого момента неизвестную информацию, да, сотрудники там того же ФСБ. Сейчас многие, кто, возможно, смотрит меня впервые или недавно начал смотреть, зададутся вопросом, задались вопросом. В первую очередь, это, скорее всего, граждане России. И вопрос это заключается в том, а как же разваливают Россию? С чего ты взял, что идет развал России? Зачастую у меня спрашивают это люди, которые зазомбированы российской пропагандой. А я вам скажу, то есть повторюсь в очередной раз. то есть Более 42 тысяч убитых за практически полгода войны российских солдат. Примерно столько же ранее раненых, Часть из них безвозвратные потери, то есть ранения, такие как оторванные руки и ноги. Неимоверное количество уничтоженной российской техники к этому можно добавить. И это все, что я сказал, продолжается прямо в эти минуты, когда вы смотрите это видео. Идет целенаправленное перемалывание российской армии. Плюс к этому можно добавить небывалое расширение НАТО на восток. Здесь я имею в виду в первую очередь вступление в НАТО Финляндии и Швеции, что до вторжения российского в Украину было абсолютно немыслимо. А сейчас это уже случилось именно из-за этого вторжения. К этому же можно добавить то, что Россия стала абсолютным экономическим и политическим изгоем в мире. Из друзей у нее остались более-менее таких, э, как бы, больших, скажем, стран, да, и... Э, стран, которые имеют хоть какой-то вообще вес, это Иран и Северная Корея, да? Эритрею и всякие такие банановые республики, как э, так называемые ДНР и ЛНР, я не беру, конечно же. Э, ну и, собственно говоря, э, из-за тех небывалых чудовищных санкций, которые ввезены против России, она с каждой недели, может быть, даже с каждым днем все дальше откатывается в направление каменного века. Понимаете? Вот. Железный занавес неотвратимо продолжает опускаться. Уже серьезно идут разговоры о том, чтобы запретить россиянам вообще выдавать визы шенгенские, то есть в в Евросоюз какой бы то ни было, даже просто на отдых. Уже, скорее всего, очень скоро будет для граждан России абсолютно закрыт. Более того, идут предложения, чтобы депортировать из европейских стран всех граждан России, которые там уже давно э, находятся и проживают. Депортировать их э, вот в этот большой концлагерь, в который превращается Россия. Э, ну и, по-моему, только дебилу, извините за выражение, может быть не очевидно то, что все эти действия направлены на уничтожение страны. Бездарное командование на поле боя, абсолютно бездарное, об этом говорит большинство компетентных независимых военных экспертов, привело к тому, что российская армия уже практически лишена возможности наступать на фронтах Украины, привело к тому, что обороноспособность России упала до невиданных масштабов после Второй мировой войны. И все это, как следствие, вероятнее всего, приведет к полному развалу страны. Никак иначе. Вот сегодня, когда я снимаю это видео по состоянию на 9 августа 2022 года, уже появилась информация, что были нанесены удары по республике Крым. Либо это диверсия, либо удары с украинской стороны воздушные там, по аэропорту военному. Суть не в этом. Суть в том, что ну, уже, уже приближается тот момент, когда начнется как деоккупация юга, то есть Херсона, э, юга Украины, то есть Херсона, Днепра, Днепровской области, так и Крыма. Э, за этим пойдет и ДНР, и ЛНР. Это будет неизбежно, потому что решение со стороны Запада о ленд-лизе уже принято. Э, ну и, собственно говоря, ленд-лиз этот в октябре только должен начаться оружие э, уже идет и без ландриза в огромных количествах как известно, украинской стороне новейшее оружие, плюс украинских военных десятками тысяч обучают на западе им пользоваться профессионально пользоваться э, вот, а Россия э, при всем при этом не меняет свою тактику на поле боя продолжает посылать на смерть солдат, абсолютно не обученных практически которых чуть ли не под страхом смерти э, туда высылают чуть ли не под дулом пистолета заставляют подписывать военные контракты, после чего высылают уже на фронт, ну и так далее и тому подобное. И вот Жириновский во всей этой ситуации, как человек, конечно же, абсолютно не глупый, что там, что про него кто не говорил, но то, что не глупый, так это точно. Он, конечно же, мог бы э, говорить все открыто, как есть. Вот как я говорю, к примеру, сейчас. Да? Ну, то есть э, с, тем, с той разницей, что от Жириновского это звучало бы, наверняка, конечно же, имея если учесть его вес в российской политике, гораздо более убедительно. И он, э, вероятно, мог бы поднять какие-то народные массы, может быть, дальше даже на восстание или революцию в России. Э, на фоне всей этой ситуации, которая происходит. Поэтому, конечно же, я, как всегда, не утверждаю на 100%, что Жириновского убили. Может быть, он и действительно умер сам от коронавируса. Но, если взять во внимание все перечисленное, я думаю, что как минимум мы не имеем права исключать версию убийства Жириновского. В общем, как-то так, друзья, плюс-минус свои мысли по этому поводу я вам преподнес. Свои же мысли прошу вас писать в комментариях к этому видео. Ну и уже по сложившейся традиции... Хочу вам напомнить, что я сейчас нахожусь в Республике Польша. У меня здесь есть свое агентство по трудоустройству под названием X-Work. У нас есть работы как для разнорабочих, так и для специалистов. Вакансии на любой цвет и вкус с достойнейшей оплатой труда. Все работы абсолютно легальные. Также жилье здесь предоставляем. Ну и что очень важно, не берем ни копейки за свои услуги с людей, которых мы трудоустраиваем. Если вы заинтересованы в работе в Польше, то пишите нашим специалистам по трудоустройству, рекрутерам и координаторам их номера в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. Там же будет ссылка на наш сайт, где вы найдете подробные списки всех актуальных вакансий с подробнейшим их описанием. Проходите и ознакомьтесь, если вы... Белорус, если вы украинец, э, даже если вы русский, но находитесь не в России, потому что если вы в России, то, судя по всему, к сожалению, благодаря политике Владимира Владимировича Путина, вам выехать в Европу уже не получится. Ни на работу, ни на учебу, ни на отдых. Но ничто не длится вечно, рано или поздно это закроется, и железный занавес падет. И, как я убежден, на это повлияет в первую очередь скорейшая победа Украины в этой варварской войне против нее. Всем спасибо за просмотр, друзья. Подписывайтесь на этот канал, жмите колокол, поддерживайте лайками, делитесь ссылками на это видео с друзьями. Берегите себя и надеюсь до скорых встреч на этом канале, друзья. Пока.